всем привет с вами детский медведь канал новый кто не знает персонажа смотрите милана михаил чпуньк а сегодня мы расскажем как мы живем тут как поживаем Ну, пошлите Ой. Дундун. Это дом с, с, с Миланой и Мишкой. Кстати, я хая. Ой-ой. Это их э, картина распорчена. Здесь у них печка с микроумовкой. Здесь у них спальня с этим. Как там его Лизом? Эм... Ну особо ничего и нету. Перемещаемся к чпу, к чпу ксайте. Бросаем их, А мешка оставляем. Эти Это кофточка всех медведей. Одна кофточка для всех медведей. Здесь у них уже по-современнее домик. Телевизор смарт, электричество, крыша, домик, адрес. Даже окно есть посмотреть, что творится. Два ноутбука целых, чайник, еда, всякое такое, вам не видно. Ну и коврик. И не ребенок. И привет. А это компьютер с XP. Там код спит. Так, ключи. Ключи. Это мои ключи. медведь хочу... медведи. Вот. Смотрите. Что еще сказать? Особо ничего оставляю медведей. И я покажу свой <свят> <свят> Это мой ноутбук, на котором я ремонтирую видео. Это у меня все ручки, флешка, всякое такое, кошелек, ложка, контрольная три с минусом эм. здесь у меня сабошки. потом о! тут у нас целое может это от этого? а это от дневника. Тут, тут, тут, тут, тут, калькулятор есть вот это вот нужно сюда убрать. У меня порядок. Здесь у меня порядок не очень. Здесь у меня тоже не очень. Дневник. дневник. <связывается> и, и реклама. Кинда Чоколит. Пиппи маленьких порций так много забуты. А вы знали, что «Киндер Chocolate был создан в 1968 году? И с тех пор выпускались в маленьких порциях. С самого момента создания он обладает уникальной текстурой, была благодаря который тает во рту и это всегда так нравятся детям узнайте больше на e эм, три буквы w w на английском ком. ну это реклама была а сейчас еще что вам еще показать? Мои телефоны, ручка, чеки, провода, деньги, не настоящая машинка, мой рюкзак, что еще? Украина. В дворе 2020, ой, 2022 год вам еще показать ну что вам еще показать ну такая лампа кстати пожалуйста подпишитесь на этот канал и тут будь добрым разреши комментарии тем более это видео не для детей нет это не для детей все только не бан то что здесь Будет жестокий, там драки такие. У нас медведи любят драться. А мы не доверяемся, не кусаемся, мы добрые. Но это некоторые у нас. Например, ну, Украина, она уже этот Донецк сломала полностью. И от нее вообще ничего не осталось. Бедный Донецк. Даже уже школа Донецкая. Валим, валим, трогать не буду.